Всем привет, друзья, с вами Александр Пупкевич. Сегодня мы поговорим о дисциплине, как же себя дисциплинировать. Я дам всего два универсальных совета, которые, по моему глубокому убеждению, работают. Итак, что же такое дисциплина? Дисциплина – это решение делать то, чего не очень хочется делать для того, чтобы достичь чего очень хочется достичь. А это означает, что вам нужно сформировать правильные привычки и режим работы, чтобы добиться успеха. Первая рекомендация – займитесь спортом. Что же может быть лучше утренних пробежек с утра перед рабочим днем? И вот как только вы услышали от меня эти фразы, я уже знаю, что вы себе придумали кучу отговорок. «У меня суставы больные, вообще с утра вредно бегать, потому что организм еще не готов», «Да как же я могу бегать, если я работаю с 10 часов, во сколько же мне нужно вставать?» Друзья, на самом деле каждый из вас может бегать, ну практически каждый, а если даже не можете, вы все всегда можете заменить это на велосипед или долгие пешие прогулки. Да неважно, самое главное начать. Вы можете начать бегать с 500 метров вокруг дома и отжиманий 10 раз от пола, но делать это каждый день и уделять этому всего лишь 20 минут времени в день или 30 минут. Что такое 30 минут времени в день? Это 1,48 ваших суток вы будете искренне впечатлены, как ваши результаты будут расти, словно на дрожжах. То, что вам казалось невозможным еще месяц назад, вы будете делать очень легко. Позвольте, я поделюсь с вами своим режимом тренировок. Я бегаю 3-4 раза в неделю по 15-20 километров, добавляя подтягивания и брусья, а зимой заменяю все это на лыжные гонки. Давайте перечислим хотя бы несколько дивидендов, которые мы получаем от спорта. Сумасшедший прилив энергии. Я могу пробежать полумарафон перед началом рабочего дня и прекрасно чувствую себя в офисе, добиваясь бизнес-целей. Вы думаете быстрее, а значит лучше справляетесь со своими обязанностями. Растет ваша эффективность. Спорт — это здоровье, а здоровый человек светится, излучает энергию и имеет успех у окружающих. Спорт — это анестезия и мощный антидепрессант. Если ваша работа связана с сильным психоэмоциональным напряжением, то спор здесь практически ничем не заменить. Есть люди, у которых ни на что нет энергии. Они уже просыпаются уставшими, едут в офис, еле-еле работают. Среда у них маленькая пятница. До пятницы еле дотягивают и выходные в кровати пластом. Помните, друзья, что тренировки дают вам этот прилив энергии. И 30 минут в день это всего лишь одна сорок восьмая ваших суток задумайтесь над этим и наконец вторая рекомендация планируйте свой день помню в детстве мне с сестрой Отец составлял список пунктов, в которые входила в основном уборка квартиры и чтение страниц книги, которые мы должны были выполнить, прежде чем пойти гулять. И представьте себе ситуацию. Погожий летний денек, пацаны зовут играть в футбол, никаких гаджетов в то время, а Sega Mega Drive 2 была только у избранных. И вот очень сильно хотелось попасть туда, выйти за порог, но прежде, нужно было выполнить пункты. Это было первое планирование в детстве, с которым я столкнулся. И оно оказало значительный воспитательный эффект на формирование моего характера в будущем. И что же сейчас? Эти пункты снова со мной, но в несколько измененном виде. Они присутствуют в моем телефоне, на моем ноутбуке в виде заметок и напоминаний, которые я очень активно использую. Любое появление новых пунктов инициирует незавершенный гештальт моей психики, который мне поскорее хочется закрыть. Таким образом, я чувствую движение вперед, развитие и то, что прожил очередной день не зря. И поверьте, я не всегда с одинаковым воодушевлением и энтузиазмом выполняю свои пункты. Среди них есть совершенно занудные и рутинные, но очень необходимые для прогресса. Очень важным аспектом в планировании является соблюдение режима дня. Совершенно очевидно, для того чтобы оставаться вам эффективным, вам нужно просто вовремя ложиться спать. Во-первых, потому, что все регенерирующие и обменные процессы в нашем организме запускаются в 11.30-12 часов ночи, а во-вторых, очень сложно поддерживать одинаковый уровень высокой работоспособности в течение недели, засыпая в разное время. Итак, друзья, в этом видео я поделился с вами двумя рекомендациями, которые гарантированно позволят вам стать более дисциплинированными. Поделитесь своим опытом и напишите в комментариях, что позволяет именно вам стать более дисциплинированными.